друзья доброе утро Утро у нас начинается с того что мы спрашиваем всех наших близких и родных как прошел как прошла ночь сегодня утро прекрасное солнечное. Весна. весна в этом году холодная 24 февраля вся украина плачет точно так же как и погода плачет солнце почти не было холодная весна в этом году друзья как вы там как прошла ночь У нас всю ночь, всю ночь бежали сирены, какие-то какие-то взрывы я слышала, может быть это уже подсознательно. Молимся, что будет мир. Держитесь, дорогие мои. Держитесь. Мира нам всем. Те, которые уехали, мои дорогие, я знаю, мама вас воспитала хорошо, друзья мои. Держитесь. Не забывайте, сейчас весь мир смотрит на Украину через микроскоп. Поэтому Покажите свою культуру. Покажите то, что мы хорошие, дружные люди. Все будет хорошо, мои дорогие. Все будет хорошо. Я вам покажу. Все-таки. Весна начинается. Мы сегодня услышали. Птички поют. Покажу какие цветочки у нас распускаются берегите себя на да. утро спит еще рыжик А ойсю наверно сбили mm -hmm. це наверно сбили, подивись оно ну. Подивись оно ну, ну, ну. це збили. наверно В воздухе сбили. Три ракеты кидали Ну тут вам мирный город? Терпаны Эта сетка, это от наших лябьевцев Сюда. сейчас покажу одну из них. Дашка обожается давать. Дашка. Ну, Даша, помощница. Прулевский мы называем. Пусть все будет хорошо, правильно? Это помощница, моя ты красавец. Ой, не, не, не, не, все будет. Вот так. Наши друзья говорят без Дашки нигде. Дашка. Никак, никак.